Тараскин Сергеевич Славович. <coughs> Меня зовут Тараскин Сергеевич Славович, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, офицер запаса Союза СССР. 14 октября 1962 года. Город Зеленоград, корпус 15. Квартира. Врачом стоматолога. Где? В городе Зеленограде в лечебный центр. Я бы хотел узнать, с кем я имею дело. Представьтесь, пожалуйста. Я Имя отчество, пожалуйста, назовите. Марина Анатольевна. Я вас слушаю, Марина Анатольевна. Сергей Вячеславович. Да. Скажите, Яльцев Дмитрий Викторович, напомню. Вяльцев Дмитрий Викторович. Гражданин Советского Союза являлся главой Кемеровской области РСФСР с 02.10.2015 по 20.09.2016 года. Скажите, а э, вам известно, кто назначил его на эту должность? Мне известно, кто назначил его на эту должность. Дело в том, что я вступил в должность главы. Союза Советских Социалистических Республик на должность дезертирующего президента по законам войны и военного времени 25 января 2010 года и сделал соответствующее заявление в Зеленоградском районном суде в присутствии судьи Васильевой. Вот. Таким образом, с 25 января 2010 года я являюсь президентом Союза Советских Социалистических Республик и временно исполняю его обязанности до наведения конституционного порядка на всей территории Союза ССР. Это заявление, которое я сделал в 2010 году, соответственно, позволяет мне назначать всех ниже глав регионов ну, на всей территории Советского Союза. Подобное назначение было сделано в отношении Вяльцева Дмитрия Викторовича, который был назначен главой Кемеровской области РСФСР в составе СССР. С какой целью вы назначили С какой целью назначают президенты глав регионов? С целью возрождения органов и организаций Союза СССР и наведение конституционного порядка на всей территории Союза Советских Социалистических Республик. Потому что Дмитрий Вяльцев, так же как и все находящиеся в этом зале, являются гражданами Союза Советских Социалистических Республик, поскольку они никогда не выходили из гражданства Союза СССР по законам Союза ССР, А соответственно не могли приобрести иного гражданства, поскольку двойное гражданство в Союзе ССР запрещено законом. Скажите, на должности гаранта устава Кеберовской области, командующего вооруженными силами Кеберовской области, главного законодателя, главного судей, председателя Конституционного партнера, председателя Верховного суда, председателя архитажного суда? Я цела тоже вызначала? Да, я его назначил соответствующим указом как гражданина СССР, который изъявил желание действовать, ну, согласно. Конституции Союза СССР на всей территории Союза СССР ну, в рамках, э, так сказать, Кемеровской области. Скажите, помимо того, что реакция в Кусан изъявит желание действовать в правом, как вы поясняете, закона СССР, э, еще какие-то были причины для обозначения его основания? Других причин не было по одной простой причине. Те граждане, которые обязаны стоять, граждане СССР, которые находятся на территории СССР и обязаны стоять на страже законов Союза СССР, а именно лица, обремененные соответствующим опытом, знаниями и образованием, никогда не изъявляли своего желания навести конституционный порядок, порядок на всей территории СССР, на которой было введено военное положение в 1991 году, когда военная техника вышла на улицы Москвы. Более того, это состояние усугубилось в 1993 году после расстрела парламента в центре Москвы. Ну вот. И только после этого была как бы принята конституция 1993 -го года Российской Федерации, которую на самом деле никто принять не мог по одной простой причине. Все граждане СССР на момент 1993 -го года на территории РСФСР имели паспорта Союза Советских Социалистических Республик. И проголосовать за конституцию иного государства паспортами Союза Советских Социалистических Республик они не могли. Поэтому данное действие является правовой фикцией, о чем я неоднократно заявлял в судах всех инстанций, включая Конституционный суд, где я написал, обращаясь к председателю Конституционного суда, это и есть существо данного вопроса. В нашем случае, чтобы судить человека в юрисдикции Российской Федерации, вы должны иметь гражданство Российской Федерации, принятое принято по всем законам, как предыдущих субъектов, из которых вы якобы вы выбыли, имеется в виду гражданство Союза ССР, так и Российской Федерации, в которой вы обязаны быть гражданином, Российской Федерации для того, чтобы стать судьей либо полномочным лицом. Более того, как известно, у Российской Федерации не существует территорий, потому что ни один квадратный сантиметр территории от имени СССР никогда не передавался в пользу Российской Федерации, либо иных субъектов, образованных вопреки воле народов Союза СССР, которые 17 марта 1991 года проголосовали за сохранение обновленного Союза СССР и всякий человек, кто нарушает. Скажите, а... Сергей а да. каким образом вы видите возможность восстановления воздуха в структуру СССР и РСССР на территории нашей страны, и сейчас в Теременовской области? Я вижу только одним способом. Наведением соответствующего правового порядка. Вот. Что, собственно говоря, я и делаю в настоящий момент, и делал с момента моего заявления. То есть оповещение органов, структур и организаций Российской Федерации о том, что они все участники этих организованных преступных сообществ являются гражданами СССР и обязаны подчиняться законам Союза ССР, Конституции Союза ССР, а также исполнять итоги референдума от 17 марта 1991 года, который является надконституциональным актом. И всякий, кто не исполняет эти законы и итоги референдума, по законам Союза ССР, является преступником. Вот эту информацию мы доводим до людей, вот, формируем органы и системы Союза Советских Социалистических Республик, которые в итоге, так сказать, будут действовать на всей территории Союза ССР, Как и э, завещал нам, референдум Союза СССР от 17 марта 1991 года. Спасибо. Сергей Вячеславович, скажите, а, текст указа главы генеральной скорости РСФСР о, пере... о переходе, перерегистрации всех министерств беженств а, на территорию пространства генеральной скорости РСФСР по юрисдикцию РСФСР Вам знаком текст данного указа? Конечно, знаком, потому что таких указов было подписано множество. Ну, вот. В настоящее время большое количество глав регионов действует на всей территории Союза СССР, ведут эту работу. Еще раз хочу заострить ваше внимание, что мы ведем работу в правовом поле. Мы не применяем силу, не призываем к массовым так сказать, действиям населения, тем более, так сказать, которые совершаются во время демонстраций, митингов и так далее. То есть наша задача – работа в правовом поле. И применение механизмов, правовых механизмов, которые существуют на территории Союза ССР, Через работу Генеральной прокуратуры Союза ССР, судов Союза ССР всех уровней. И вот, привлечение к суду соответствующих виновных лиц вот, и наказание их в соответствии с законами Союза ССР Других методов и способов мы не, не применяли и никогда не призывали к этому. Скажите, а вам известно, кто данный указ подготовил? Ну, больше чем. Указ главы Кемеровской области. Какой указ главы Кемеровской области? О его назначении. Указ главы Кемеровской области ССР. Нет, ну если.. В главы Кемеровской области ССР о переходе и перерегистрации всех министерств, ведомств организаций. Находящихся в пространстве Кемеровской области РССР по юридикту восстановлены СССР и СССР. Речь идет о данном указе. Ну, наверняка этот указ подписан самим Дмитрием Вяльцевым. Значит, он... положение, данного, положение текста данного указа с вами Вяльцев согласовывал? Нет, он со мной не, его не согласовывал. А вы с текстом данного указа? Я этого, к сожалению, не помню, потому что такого рода документов проходит через меня великое множество. Скажите, группа в социальной сети ВКонтакте под названием «Приема главы Кемеровской области» вам знакома? Нет, мне такая группа не знакома. Скажите, а как вы можете объяснить положение применения по закону войны и военного времени, кто не согласен на перевод? И СС... ССР 64 и Я это очень просто прокомментирую. Дело в том, что 64-е, как и все остальные статьи УК могут применяться исключительно в судах и судебных системах при участии прокуратуры Союза ССР, всех необходимых следственных органов. Вот, и решения могут быть приняты только в соответствующей обстановке после формирования данных органов. Поскольку они еще не сформированы, вот, соответственно, реализация в настоящее время этой, эм, так сказать, ну, этой и любой другой статьи невозможна по причине отсутствия соответствующих э, полномочных органов Союза ССР и РСФСР. Скажите, а по какой причине Вячеслав Дружнят от должности у главы Кировского? Сейчас я точно причину не помню, но это, видимо, было связано с его недостаточной компетентностью вот, и отсутствием желания выполнять те обязанности, которые были у него в указе о назначении. Потому что основная задача всех назначенных – это провести ревизию на территории собственного региона, для того, чтобы определить тот, то состояние, в котором сейчас находится регион. Какое количество предприятий уничтожено за время существования Российской Федерации, какой урон нанесен объектам и жителям Союза ССР на данной территории за указанный период и так далее. То есть это серьезная работа, которая предполагает наличие некой квалификации, ну как минимум желания. И люди, которые не справляются с этой работой, естественно, увольняются с ней. Что еще входило в обязанности вязать, как главы Там все написано в самом документе о назначении. Это создание комиссии по проведению по расследованию итогов холодной войны на территории Союза ССР, начиная с момента прихода Горбачева Михаила Сергеевича и заканчивая тем периодом, на который подается отчет. Ревизия, ревизия, так сказать, всего и вся на территории ну, подведомственной данному человеку вот, и оценка ущербов, нанесенных за последние 30 лет в результате действия Гарвардского и Хьюстонских проектов, которые, как известно, назывались «Перестройка», «Продолжение» и «Завершение», вот, которые возглавляли соответствующие руководители как Союза ССР так и в настоящий момент возглавляют руководители Российской Федерации. Скажите, как часто вы э, общались с Янсом, когда он был на Я, честно говоря, даже не помню, общался ли я с ним напрямую, э, хоть, хотя бы один раз. Вот, потому что, еще раз повторюсь, количество людей, назначенных на должности, вот, достаточно велико. И не, все, и не со всеми я имею возможность общаться вот в открытом режиме. Я так, таких, таких, таких разговоров и общения с ним, как личных, так и по телефону или по другим средствам, не помню. Евгений Вячеславович, простите, пожалуйста, прежде чем вступить во -первых, в должность главы РОПО, какого рода процедуру надо пройти? Значит, единственная процедура, которая была предусмотрена на тот момент, когда вступал Дмитрий Вяльцев, это собственное желание и предъявление документов, подтверждающих, что вы являетесь гражданином Союза Советских Социалистических Республик. И согласно статье 62 Конституции Союза ССР, ваш, ваш долг защищать интересы Союза СССР вот, и всячески, так сказать, отстаивать интересы союза сср на всех так сказать ну по всем позициям ну, а присяга? дело в том что присяга есть в указе о назначении честно служить интересам союза советских социалистических республик и всех субъектов которые находятся на его территории вот и все Лично надо ну, каким образом вы каждый военный, который приносит присягу, ее исполняет? Он произносит ее в торжественной обстановке, и с этого момента он отвечает по законам Союза ССР за то, что он принес присягу, наверное, с родине. Вот и все. Так же и здесь. Никаких специальных процедур далее не предусмотрено. Но, я как... Будучи назначенным главой, произносил присягу. Где-то это есть, но жену. То есть вы отказываетесь от присяги? Я ее не произносил. Но она у вас есть в письменном виде. Она есть в письменном виде для того, чтобы вступить в воздух, когда надо было пройти процедуру присяги. И на этой процедуре я остановился. Ну, дело в том, что есть, есть одна проблема. Каким образом вас судит сейчас суд Российской Федерации, если вы являетесь гражданином Союза СССР? Вот спро спросите у суда Российской Федерации, каким образом вы стали подсудными иностранным судам, не выходя из гражданства СССР и действуя в интересах Союза СССР. Сергей Вячеславович, да. скажите, скажите, пожалуйста, документы в о в должность Образцы документов вы высылаются всегда тому, кто назначается до, до подписания. И если у него нет возражений, документы подписываются. Скажите, пожалуйста, с какой вы да, документы, образцы? Нет, нет, нет, нет. документы, которые связаны с его назначением, высылаются до подписания. Тому человеку, который назначается Для того, чтобы он ознакомился с текстом И если он не согласен Он может отказаться еще до подписания этих документов Скажите, пожалуйста ну, По поводу присяги У меня вопрос Вот данный указ ему, ну, Необходимо было публично осветить, публично сказать ну, Оскучить данные Можно в социальных сетях Может быть, посредник Конечно точно. Это обязательная процедура. Для вступления в должность Витрия Фельдцева вы ему говорили о том, что ему необходимо публично данный указ э, информировать и ограничить друг, друг Я ему лично это не говорил, но дело в том, что все должности, которые связаны с управлением на территории государства, являются публичными и открытыми. Каждый человек, который вступает на соответствующую должность. Я конкретный вопрос задаю. Вот я вам говорю, Дмитрий Вяльцев, вступая на должность главы региона, обязан эту информацию донести до всех, ну до кого может донести на территории региона. Вы же понимаете, что любая должность, которая связана с управлением, является публичной. Эту обязанность вы. Ему? Эту обязанность регламентирует ему законы Союза СССР. Все должности, которые называются государственные, являются открытыми и публичными. Вот. Биографии, соответствующие документы о назначении э, печатаются либо э, в соответствующих газетах, либо обнародуются в средствах массовой информации, либо э, передаются по новостным каналам, что, собственно говоря, э, каждый из тех, кто назначен, ну должен делать. В противном случае никто из тех, кто проживает на данной территории, не будет знать о том, что есть такой руководитель на данной территории. Да, Точно да. так же, как делается в любой стране, этот механизм одинаковый. Если вы, да, для Дмитрия, ли это лично до него я не доносил эту мысль. А, что... Лично до него я не доносил эту мысль. А каким, может быть, не только для него, что значит лично? Ему еще Я еще раз вам говорю, все должности, на которые мы назначаем людей, называются публичными государственными должностями. Это я понял. И все. Задаю. Вы ага. мы, каким нам может Любой человек в том числе и Дмитрий Вяльцев, может это прочитать в законах Союза ССР. вопрос понял. Я вопрос понял. И я еще раз вам говорю. Я лично эту информацию ни до кого не доношу. Это ясно и так, как ясный день. Зачем доносить то, что абсолютно очевидно? Любая государственная должность является публичной. И оповещение о вступлении в эту должность является одной из процедур, которая связана со вступлением. Извините, уважаемые свидетели, а каким образом очевидно было для Ряльцева, Дмитрия, то, что вы сейчас сказали? Как, вот, посредством чего он мог это узнать? Вы в этой знании приобрели, да, будучи жителем, гражданином Советского Союза. Он, будучи гражданином Советского Союза в молодежь возрасте, этих законов Бог не знает. Даже они, о их существовании, которые как бы, имеют такого влияния. Да. Каким образом он должен был узнать? Через ваших подчиненных или э, каким-то образом в Устале в каком-то прописано, что он должен принести присягу или вообще какие-то законы исполнять. Так каким образом? Все очень легко, если человек хотя бы, так сказать, несколько дней в своей жизни смотрел телевизор, он видел, как вступают в должность любые руководители любых крупных субъектов, особенно таких как государство. Вот. Все это публично. Он, он это и Какой-то риск, какую-то общественную опасность для нынешних системы, Я, Я, конечно, это осознавал. Организованное преступное сообщество, которым является Российская Федерация, с каждым назначенным человеком, естественно, несет определенный риск, потому что информация о возрождении СССР становится все более и более доступной для граждан СССР. И они выходят из этого морока, в который вы при помощи вот этих бредовых заявлений ввели все население Союза СССР, внушив их о том, что они являются гражданами Российской Федерации, государства Казахстан, государства Украина, которых в природе не существует. Ни одного документа, подтверждающего наличие Российской Федерации в юридическом поле, не существует. Я уже об этом делал соответствующие заявления вплоть до Конституционного суда. Мне ни одного документа, подтверждающего того, что Российская Федерация существует как государство, не представлено. Более того, мы сами запрашивали документы в Госархиве Российской Федерации с просьбой показать нам документ, который подтверждает передачу территорий Союза ССР в пользу Российской Федерации. Госархив Российской Федерации выдал нам такой документ о том, что. Документов, подтверждающих передачу территории Союза ССР в пользу Российской Федерации и иных субъектов, отсутствуют и в Госархиве не хранятся. Таким образом, государство, не имеющее территории, является виртуальным образованием, а именно организованным преступным сообществом, вводящих в заблуждение граждан Союза СССР ну вот, и ведущих их по пути уничтожения собственной страны. Ваши в этом вопросе не знаю. Она, она, она определена присягой Союза Советских Социалистических Республик. Вот мой военный билет Союза СССР, вот, в котором есть соответствующая присяга. Я, как и десятки миллионов граждан Союза СССР, имеющих военный билет, действую согласно собственной воинской присяге. И не вы, никто кто-либо другой не в силах запретить мне это делать. Еще один вопрос. Вы сказали, что знакомы с указом главы области по маме, а или эти вы ему описание, Я на этот вопрос ответить не могу, потому что, во-первых, прошло много лет. Вот, как известно, он уволен, я уже сказал, 20.09.2016. Это первое. Вот. Второе, значит. Документы такие я не видел вот, и не помню, смотрел ли я их. Вообще у вас существуют образцы для каждого, каждого главы любого региона? У нас не существует таких образцов. Каждый глава региона, в зависимости от ситуации и необходимости, создает указы самостоятельно вот, на своей территории. Его главная задача, чтобы эти указы не противоречили законам Союза ССР и РСФСР. Вот и все. А как бы он без вашего ведома тогда эти указы публиковал? Каким образом, не согласовывая с вами, как с вышестоящим лицом, и сам самолично какие-то указы опубликовывал и. Написал, дело в том, что после того, как он назначен, он обременен очень серьезными полномочиями вот, и обязан действовать в рамках законов Союза СССР и РСФСР. Вот. Если он их нарушил по какой-либо причине, это, на, это наше внутреннее дело. К вам это не имеет никакого отношения, как к Российской Федерации. Еще раз повторюсь, Вяльцев Дмитрий Викторович является гражданином Союза СССР вот. И никакой иной суд на территории Союза ССР не, не имеет права предъявлять к нему претензий, кроме судов Союза СССР или либо РСФСР, на территории которой мы находимся сейчас с вами. Поэтому я не пойму, от, откуда взялись ваши претензии в, адр, в адрес человека, к которому вы не имеете вообще никакого отношения. Ни по юрисдикции, ни по гражданству. Вот не по месту его нахождения. Он находится на территории РСФСР в составе СССР, является гражданином СССР. И всякое предъявление ему, так сказать, претензий со стороны третьих юридических лиц, вот, является нарушением международных законов. Точно так же, как Российская Федерация выполнила все, так сказать, задумки Третьего Рейха, которые здесь планировались Адольфом Гитлером. Она полностью уничтожила всю промышленность Союза СССР. Вот. Уничтожила бесплатное образование, медицинское обслуживание и так далее и тому подобное. Все, о чем мечтал Адольф Алайзович Гитлер, вот, выполнила Российская Федерация, фактически осуществляя оккупацию территории Союза СССР в рамках границ РСФСР. Вот и все. Вот, что, независимо от вас, по вот эти документы, указы, да, там присягу принимал. Вот, а как вы тогда на это реагируете? Если вы глава государства фактически, и то, что ребенок занимается самодеятельностью, по-вашему, как тогда вот это можно характеризовать? А зачем тогда назначать главу региона, если он не может самостоятельно выпустить ни одного документа, который бы не нарушал законы Союза СССР? Вот по этой причине Дмитрий Вяльцев и был снят с должности, потому что его, скажем так, квалификация и желание, так сказать, получить эту квалификацию не соответствовали действительности. Но я еще раз повторюсь, это не ваш вопрос, это вопрос Союза Советских Социалистических Республик. Дмитрий Вяльцев не находится ни в вашей юрисдикции, ни в вашем гражданстве. Поэтому я не пойму, для чего вы собрали этот суд и по какой причине вы, гражданина Советских, Союза Советских Социалистических Республик, судите в суде, который не имеет к нему вообще никакого отношения. Я думаю, что дан, данный вопрос будет рассмотрен военными трибуналами Союза ССР и международными судами. Для, для чего я сейчас веду как раз э, аудиозапись нашей, так сказать, с вами беседы. Вот Будет составлен соответствующий протокол, он будет передан военную коллегию Верховного Суда СССР для принятия решения по вашим, э, так сказать, противоправным действиям в отношении гражданина СССР Вяльцева Дмитрия Викторовича. Сергей Вячеславович, указ да. ваш приказ о на назначении Вяльцева на должность главы Кемеровской области СССР с вашей подписью он носит статус официального документа? Конечно. А скажите, каким образом направлялся данный документ является Дмитрия Дмитриевича? Значит, этот Этот указ мог направляться следующими способами. Значит, по, по почте и по, так сказать, средствам электрона. Конкретно по Вяльцеву я не помню, как, как конкретно направлялся этот документ, но еще раз я вам хочу сказать, что это вас ни в коем случае не касается. Это является внутренним делом Союза Советских Социалистических Республик, лежит его юрисдикции. Скажите, пожалуйста, а правильно ли я услышал, что вы называли Российскую Федерацию организованным преступным сообществом? Российскую Федерацию я называю организованным преступным сообществом во всех судебных документах, которые выпускаются мною лично и другими членами правительства Союза ССР с 2010 года. Но впервые она была названа таковым организованным преступным сообществом еще раньше, в 2008 году. Названо по одной простой причине, что Российская Федерация, несмотря на все мои заявления, которые делались открыто в судах, где я просил в случае нарушения не позвольте, про, я продолжу. Не надо, про, дайте я вам расскажу. Российская Федерация за 10 лет не представила ни единого документа, который бы подтверждал, что это государство. Сергей Вячеславович, да. я уже слышал вашу позицию, Виду, Организованное преступное сообщество – это люди, которые работают в интересах Российской Федерации и исполняют репрессивные функции в отношении граждан СССР, уничтожая промышленность, вот, и все достижения Союза СССР, которые были до этого момента на данной территории. Можете назвать конкретный пример? Могу. Их тысячи. Завод АЗЛК уничтожен, завод ЗИЛ уничтожен, Волгоградский тракторный превращен в руины и таких предприятий 80 тысяч на всей территории миллионы людей остались без работы выброшены на улицу и занимаются продажей этих э, телефонных мелодий в офисах различных э, телефонных компаний На момент на территории я нахожусь на территории СССР точно так же как и вы и что вы делаете, так сказать, на территории Союза Советских Социалистических Республик? Которая, так сказать... Я нахожусь на территории Союза Советских Социалистических Республик. И все, что здесь находится, в городе Зеленограде. Строительство которого начато в 1959 году. Сергей Вячеславович, скажите, как вы видите возможность... Принуждение граждан переходить в состав государства Советского Союза, Советские социалистические Союз, республики, при отсутствии добровольного желания? При отсутствии добровольного желания существуют органы и структуры Союза СССР, про которые я вам уже говорил, суды, прокуратура, следственные органы всех так сказать, уровней, которые наиболее одиозных граждан Союза ССР, нанесших максимальный вред Союзу ССР, будут привлекать к суду по законам войны и военного времени. Благо, так сказать, законы войны и военного времени никто не отменял. Официально Российская Федерация признала это как поражение в холодной войне вот, и платит дань иностранным государствам, о чем нам неоднократно заявляли депутаты Государственной Думы из состава Единой России? Скажите, какие методы меры применяются в этих случаях? Судебные меры, судебные. Какие судебные? Какие? Ну, точно так же, как в, в любом цивилизованном государстве на человека заводится соответствующее дело. Проводится соответствующее расследование. расследование. Результаты этого расследования передаются в суд. Суд принимает решение. И в случае, так сказать, вынесения соответствующего приговора, пенистарная система принимает этот приговор к исполнению. Вот и все. Все же просто. Дело в том, что высшую меру наказания на территории СССР никто не отменял, как вы знаете. Поэтому, естественно, если суд примет такое решение, мера будет принята. Скажите, вы как руководитель, как глава государства, да, который, интерес, который представляете, своим подчиненным вы данную политику озвучивали? Многократно о том, что мы действуем исключительно в правовом поле. Всякого рода самодеятельность, превышение полномочий, вот, нарушение законов СССР, когда человек индивидуально берет на себя какие-либо ответственности, которые не предусмотрены его должностью, соответственно, он нарушает законы Союза ССР и РСФСР и должен отвечать как нарушитель этих законов. Ну, степень вины это уже вопрос, так сказать, судебного разбирательства. Но еще раз повторюсь, мы действуем исключительно в правовом поле, правовыми методами, создаем органы, системы и структуры Союза СССР. Еще один вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, а есть цель вашей деятельности, восстановление территории, возврат, так скажем, организацию СССР? Во-первых, никаких организаций СССР в природе не существует. Значит, Союз Советских Социалистических Республик является победителем во Второй мировой войне. И границы его закреплены международными договорами. И надо все-таки внимательно изучать правовые документы, прежде чем называть э, Союз Советских Социалистических Республик организацией, которая 27 миллионов человек положила в борьбе с фашизмом. территории Советского Союза. Вся территория Советского Союза относится к территории Советского Союза. И даже здание, в котором мы с вами находимся, и ваше, и, и, и то, в котором я, относится к Советскому Союзу, поскольку находится на территории и является госсобственностью. Как вы помните, на территории Советского Союза никаких приватизаций не проводилось. Скажите, пожалуйста, а психиатрическое обследование вы давно проходили? Про какие люди? Я вот все время спрашиваю у судей Российской Федерации, которые, находясь в соответствующем статусе, вот, не проходят психиатрическое обследование. А я, в отличие от вас, ежегодно его прохожу как врач-стоматолог, причем я действующий врач. Поэтому я ежегодно прохожу соответствующее обследование, в том числе и психоневрологическом диспансере. А вот вы, как я вижу, давным-давно этого не проходили, но поскольку э, действуете в несуществующем правовом субъекте вот, и судите людей, не относящихся к вашей юрисдикции. Так, спасибо большое, Ильич, ваша Все, благодарю за внимание.